Вот сейчас сезон квартальной отчетности. Наверняка вы знаете, что каждый квартал компания отчитывается, прошло три месяца, и, соответственно, через 45 минут, ну, простите, дней должны подать квартальные отчеты. Вот вышла квартальная отчетность компании Netflix. Еще была такая абббриатура, ФААНГ, но ну, она менялась, там М, было Microsoft, но вот ФААНГ это Фейбус, Facebook, простите, Apple, Amazon. Netflix и G Google, да, вот фанк аббревиатура была. Netflix это те компании, техи, которые росли, что прямо достоились того, что они вот такие акронимы там создают, да, и вот вот тот самый хваленый Netflix, который очень рос рос на том, что э, пандемия, что все стали на платные подписки. Приходите, сидят дома, не смотрят там сериалы по, по телевизорам, грубо говоря. Смотрите, я взял с марта, вот с пандемии 2020 года, по апрель 20 вчера, да, вот этот слайд, рост вот здесь вот я ввел 107%. То есть те, кто купили тогда эту акцию, заработали, ну, бы заработали виртуально, если только продали. Я сомневаюсь, что вот в этот момент многие продали акцию. С тех пор она падает, как мы видим, а те, по упору, это конец октября 21. И вот только вчера на минус 39 за один день. Сегодня, по-моему, там тоже было снижение. Я просто привел, решил вот пару отдельных бумаг. Я всегда отговариваю начинающих инвесторов, я американ на, на такие мероприятия приходят только начинающие. Э, отговариваю инвестировать в отдельные компании, какими бы они вам ни казались крутыми, классными, потому что люди оценивают так. Вы смотрите, какой там, не знаю, игра в кальмаров и еще там что они там создают, э, не смотри на вет, да, еще какие-то. Это сплошные блокбастеры, там они будут зарабатывать. Вот вышло. Квартальная отчетность, где снижение там, подписчиков на 200 тысяч, где говорят о том, что у них прогноз, что количество клиентов будет снижаться, 700 тысяч там, только россиян, которых они сами отключили и, соответственно, недополучают прибыли. Вот реакция, это за один день я вам показал, но вообще это вся прибыль, которую вот человек с этой акцией наверняка радостно был. Вот у него все было до 107%. Сейчас ну, я не посмотрел, видите, процент ну, доход, Понятно, очевидно, что она вот там стоила 350 в пандемию покупала, сейчас она 200. Но она же еще недавно 690 здесь стоила. Ну вот для, для примера, это крупная компания, я не выбирал какую-нибудь там ну, что-то неизвестное. Компания Facebook, это... 200, сегодня, по-моему, меньше 200 долларов. Я смотрел перед началом нашего с вами вебинара, уже было там 190 что-то, продолжило падение. выросла за этот же самый промежуток с на 153%. Но все эти 153%, видите, как быстро тают, только за полгода там компания не винивается и постепенно идет вниз. Это крупные, это голубые фишки, это те самые технологичные компании, которые входят в тот самый NASDAQ, это именно те,хи, помните, я уже повторяюсь несколько раз, которые самую большую долю занимают 8500. Это те самые те,хи, которые больше всего страдают от роста процентных ставок. А он наверняка будет продолжен с большими уверениями. Там ФРС заявляет о том, что 4 мая на 0,5, скорее, ожидания рынка на полпроцента сразу поднимут а до конца года на каждом заседании поскольку это по 05 по 025 будет повышаться рост процентных ставок это всегда снижение рынка акций это а рост процентных ставок необходим на текущий момент с точки зрения высокой инфляции